Добрый день, господа. Сегодня постараюсь коротко ответить на вопрос, что ждет тех, кто покупает документы или делает эти документы самостоятельно с использованием всяких программ типа Photoshop. О каких документах речь? Это документы, которые дают, согласно действующего законодательства, возможность выезда из Украины во время военного положения. Это может быть справка военно-врачебной комиссии о том, что принято постановление в отношении категории пригодности к воинской службе как не пригоден да, к воинской службе. Также это могут быть военно-учетные документы. Ну, как правило, это временное удостоверение военно потому что военный билет это сложней документ степени защиты, там, бланки и так далее. А вот эта справка, это временное удостоверение в форме как справки, да, на половинке А4, он там выдается с фотографией. Бывают другие документы, в общем, выдумка, как говорится, и предложение на рынке у этих деятелей разнообразная но суть в том что люди которые покупают такие документы почему-то верят в какие-то гарантии этих людей которые это ну, делают продают да там от тысячи долларов начинается такса у них как правило потом следствие их не устанавливает ну понятное дело потому что как говорится пацан купил документы что пацан Ниже он же не выдаст, где он купил. Ну и в принципе, может и следствие не сильно заинтересовано в поимке таких людей. Почему? Потому что, как я вот проанализировал судебную практику, довольно-таки неплохо справляется с, этим, с этими делами и судебная система, ну и, естественно, следствие, органы национальной полиции, прокуратуры в расследовании этих... Дел. они несложны эти дела за них тоже наказание которое не связано с лишением свободы то есть это по сути уголовный проступок если мы берем квалификацию уголовных правонарушений есть преступление есть вот уголовный проступок вот я говорю о 358 статье уголовного кодекса украины как правило стараются, вот из того, что я вижу, человек, который предъявляет заведомо ему известные документы о том, что они поддельные для прохождения пункта пропуска, ну государственной границы в пункте пропуска предъявляют эти документы, то ему кроме части 4 выписывают в подозрении в обвинительном акте еще и состав части 1 этой статьи 358 разница в том что за первую часть больше ответственность в виде штрафа установлена, то есть штраф за первую часть возможен в гривнах да, до 17 тысяч гривен а вот за четвертую часть всего лишь 850 гривен и естественно государство заинтересовано как бы привлечь к ответственности по максимально выгодной, как говорится, ставке, да. Раз вы имели возможность за 1000 долларов приобрести эти документы, значит, теоретически, с вас государство может получить и большую сумму. Смотрите, я этих решений очень много, приговоров в реестре. Я взял вот два таких ярких примера. Почему? Потому что ситуация одинаковая, документы были предъявлены аналогичные, судья один и тот же, суд один и тот же, тут только адвокаты разные у человека, и по сути приговор тоже отличается. Но отличается как, я сейчас объясню. Ну, вот по приговору мы видим, что в неустановленном... Неустановленное время и дату, человек достоверно зная, что на территории Украины действует указ президента, которым ограничено вот это вот право на выезд, да? хотя это не на самом деле не так, но этот суд с этим не разбирался, потому что вину тут признают, как правило во всех Приговорах, которые я перечитал Я их около 40 пересмотрел Ну, в быстром формате Не вычитывал все Ну, как правило, признают вину люди То есть там Заканчивается тем, что приговор обвинительный Нет приговоров, где человека освободили от ответственности В связи с тем, что он признан невином вот И зная это, да, человек берет по предварительному сговору с неустановленным лицом, дает ему свое фото и анкетные данные для изготовления документов относительно непригодности к военной службе, что в свою очередь дает право на выезд во время военного положения. Это так форма называется соучастие в совершении преступления. Часть первая статьи 27, не часть пятая статьи 27 уголовного кодекса. Эта форма соучастия вот тут определяется в, в отношении вот этой части 1 358 уголовного кодекса. То есть в пособничество, в подделке другого другого официального документа который удостоверяется и выдается учреждением, которое имеет право выдавать и удостоверять эти документы то есть территориальные центры комплектования и социальной поддержки вот такая вот история что он здесь взял да? он взял и изготовил не установлено лицо изготовил используя реквизиты Министерства обороны Украины ими, и данные этого лица, который осужден, с помощью соответствующей компьютерной техники и других средств умышленно изготовил поддельные официальные документы, а именно временное удостоверение военнообязанного, номер такой-то, такая-то дата выдачи, на... и внес в него Заведомо недостоверные сведения относительно непригодности к военной службе с исключением его с воинского учета. И поставил печать и штамп с надписями, ну, информация 4, тут наверное штампы этого территориального центра. Вот, Министерство обороны и данные с подписью должностного лица, лица которого выдала эту справку военно-врачебной комиссии. Вот такие вот дела То есть изготовил документы и ему продал вот. А он взял эти документы и пошел с ними Смотрите, следствие делает Сразу же на месте, когда вы эти документы даете Вы уже, как говорится, изначально в черном списке Эти документы сразу вас сразу тормозят, задерживают И пытаются дозвониться в этот территориальный центр Дозваниваются, не дозваниваются, может быть у них там уже есть какие-то контакты мобильные. Почему? Потому что, э, ну, я же говорю, дела эти быстро рассматриваются, все у них уже должно быть налажено. Они звонят, там, могут при вас, могут не при вас, то есть подтверждают или опровергают подозрения. Если дозвонились, не дозвонились, если дозвонились, им там подтверждают, они вас пропускают. Если они не дозвонились или они... Э, ну, не получают информацию они вызывают полицию и там полиция уже дальше сама там дозванивается и так далее вот могут вас не выпустить просто отпустить и делать запросы на предмет действительно оно или не действительно но я вам скажу так документ который отпечатан на принтере ну отличается от документа, на котором действительно стоит печать, ну вот, нанесением таким, мокрым способом, да, как говорится. То есть ее можно просто даже капелькой воды размыть. Вот. То есть, ну я не знаю, как они там это проверяют на, на месте на самом деле. Но это видно невооруженным взглядом. Его можно на свет посмотреть. То есть эти документы, те, кто постоянно этим занимается, этими делами, он... Определит, где подделка, а где не подделка. Визуально, первич, по первичным признакам. Понятное дело, что возможно можно экспертизу там дополнительно устанавливать. Так. Но ее не делают в большинстве случаев. Делают запрос в территориальный центр комплектования. Выдавался, не выдавался документ. Приходит ответ, допустим, не выдавался. Пришивают в дело, Вручают вам подозрения. Отправляют в суд. В суде, ну и до суда вам предлагают э, признать вину для того, чтобы сократить э, все это производство до минимума, не тянуть время ни процессуальной суди, ни следствия, вот, да и вас особо сильно не задерживать, обещают вам штраф вот в размере, э, например, вот здесь э, в этом случае 8500 гривен за первую часть 358 -й. За четвертую часть 850 гривен. И путем сложения, поглощения более серьезного наказания, поглощения более мелкого, а наказание 8500 остается. Все, то есть 8500 человек заплатил, в течение года, если он не совершил подобное или другое преступление уголовное, считается несудимым. Все, но смотрите, есть случаи, когда не штраф, а э, эта статья подразумевает еще и э, возможность ареста до 6 месяцев и возможность ограничения свободы до 2 э, лет. Так вот, есть э, один и тот же судья, я же говорю, один и тот же суд может принять абсолютно разные решения и вместо штрафа могут впаять, как говорится, да. Ограничение свободы на один год. Вот. И э, на основании, ну вот в этом случае, статьи 70, э, вернее, статьи 75 освобождает от, э, от ответственности, вернее отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на один год. Если... Опять же на протяжении испытательного срока Они совершит новое преступление вот, И будет выполнять возложенные на него обязанности Какие обязанности? Являться периодически для регистрации К уполномоченному органу по вопросам пробации И уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации И об изменении места проживания, работы или обучения То есть другими словами Если поймать вот это наказание, да, то даже при наличии у вас, ну, допустим, есть законные основания, но вы там посчитали, что это долго, что это там практически невозможно, и воспользовались услугами этих продавцов, купили вот такой билет, который не сработал, за который никто вам деньги не вернет. Ну, мне, не, вот, конечно, интересно, какие гарантии они давали, может кому-то вернули деньги? Напишите мне в комментарии, если кто-то покупал и вам вернули деньги, что вот не пошло, как говорится. Просто интересно, есть такие люди? Они же, ну, чем-то вас берут, если я вам вот могу точно сказать, поддельный документ ну, вычислят 99% процентов из 100. Вот. Так вот, если у вас, допустим, будет законное основание выехать и вы поймаете такой э, приговор, то... Ну, скорее всего, там периодично являться надо будет раз в месяц. И вы, э, ну, представьте, вы оформили законное основание для выезда, и вам нужно будет с разрешения этого органа менять место <coughs> жительства и так далее. То есть вы будете уже как привязаны к месту жительства. Вот. Если у вас не будет законного способа, и вы законно не сможете выехать, но вы будете предпринимать попытки выехать, Повторно, с использованием каких-то незаконных способов и будете снова привлекаться к уголовной ответственности, то вас ждет реальное наказание. То есть, а это уже отбывание в специальных учреждениях, там ограничение свободы. То есть, вас будут там выпускать на прогулку, будете ходить там на работу. Это такие называются, как колонии-поселения, понимаете? То есть, это уже не совсем комфортно. А если отмен... ну, э, арест будет применен, там до 6 месяцев арест, возможен, то это, по сути, э, ну такая мини-тюрьма, вот, э, там, как бы, условия, наверное, пожестче, вот, тоже не очень приятно. Поэтому э, штраф это самое-самое лучшее, что может случиться, понимаете? Вы отдаете косарь э, долларов там и больше, Получаете стресс, некоторые едут там, берут семью с ребенком, едут. То есть вся семья получает стресс, вы потом получаете какие-то расходы на то, чтобы ездить, опять же, туда, в суд, к следователю, какие-то консультации адвокатов. И в итоге все сводится к тому, что приходится признавать вину, потому что доказать состав этот труда, у следствия. Не составит, вот, и суд, поверьте, будет, ну, скорее всего, с обвинительным уклоном. Как бы там ни пытался танцевать этот ваш адвокат, и я в том числе, есть некоторые, знаете, варианты, но, смотрите, на чаше весов между варианты, которые, может, сработают, а, может, не сработают, я о них позже поговорю в другом видео, будет сильно длинно. На чаше весов заплатил штраф и там пробуешь другие попытки выехать, вот. или там допустим получил э, вот это ограничение с испытательным сроком и пробуешь выехать, да? А может и не освободят, то есть не будет испытательного срока, понимаете? Вот не будешь являться к следователю, не приедешь там на суд один раз, к примеру, и и все, и посчитают, что ты не сотрудничаешь со следствием, вину не признал, уходишь от наказания и дадут реально там арест на три месяца или ограничение свободы э, на год не меньше меньше года не нельзя вот не может меньше года назначить суд и год вот, ходить там на работу жить в какой-то казарме такая вот типа обстановка казарменного типа там все мужички короче рядом вот такая история, поэтому очень-очень-очень взвешенно подходите, потому что некоторые, вот, я не думал, меня гарантировали, я говорю, ну так вот, а что теперь, как вы, как, как ваше субъективное теперь отношение к вашему, как говорится, уголовному проступку, признаете, вы не признаете, как будем дальше действовать? И начинается уже консультация и так далее, с учетом материалов дела, ну, как правило, я же говорю, если видишь материала дела, как правило, становится все понятно. И, ну, как, как адвокат я должен и обязан с учетом судебной практики объяснить все перспективы дела. Я это делаю людям, которые ко мне обращаются. По поводу следствия, да, там, как с ними сотрудничать, тоже даю ну, рекомендации, комментарии, но это все... Персонально, индивидуально, субъективно может меняться. Почему? Потому что следователи тоже люди, они все разные. Какого-то есть, допустим, там рамка терпения. Да, один раз он там не дозвонился, например. Все, он уже там отправляет по месту жительства повестку. А другой будет дозваниваться, там, пока не дозвонится. Это все субъективно, как они работают. Тут нюансы, надо это все учитывать. Имейте в виду. Всего вам хорошего. Хотел вот донести вам вот эту информацию, чтобы вы при принятии решения знали о ней, об этой информации. И всего доброго.